Здравствуйте! Меня зовут Елена и вы на моем канале о вязании. Сегодня я вам хочу показать и рассказать, как можно связать вот такой красивый, аккуратный, тепленький и совсем простой беретик. Вот этот беретик, он связан на зиму на размер 54-55. Связан он из пряжи мелкотон, производства Китай. Здесь в метраж не написан, только написаны граммы и состав. Здесь 50 грамм, 80% это молочное волокно и 20% это хлопок. Ну вот, как вот ниточку, если смотреть, то это примерно 350-370 метров на 100 грамм. Такой пряжи подходящего цвета у меня сейчас нет, и поэтому я вам буду показывать беретик из другой пряжи. Вот у меня есть в наличии вот такая пряжа Ализе Суперлана Классик. В ней 100 грамм моточки 280 метров. Состав этой пряжи 25 шерсти, 75 акрила. Я буду вязать этот беретик наш крючочком, крючочек номер 3. Рекомендованный здесь э, крючок 3-4, но я буду вязать номер 3. Потому что эта шапочка должна быть немножко поплотнее. Так, номер цвета вот этого, это 312. Он вот такой, он на камеру немножко поярче, такой сиреневый. Здесь он такой, как приглушенный, не такой он яркий получается, как вот на самом деле. На камеру он немножко ярче. Ну и так, начнем с вами вязать. Берет связан по кругу, чередуется рисунок столбики с накидом, ряд шишечек вот таких и ряд столбиков без накида. Потом сделаем вот такой бортик, можно сделать с бортика, можно без бортика, это уже на ваше усмотрение. Шапочка, беретик этот двойной, то есть связан еще подклад из таких же ниток, и он такой получился очень тепленький и не продувается. По, по голове я вам уже показала, сидит очень хорошо, вяжется очень просто. Первый раз я вот такой похожий берет увидела несколько лет назад у Татьяны Пантелеевой э, в Одноклассниках, на ее страничке. Можете зайти тоже посмотреть у нее. У нее разные вариации вот этих беретов. Я вам покажу сейчас основной принцип вязания и самый простой вот вариант такого беретика. Так, начнем с вами вязать. Так, мы взяли вот эту пряжу, и вот для этой пряжи крючочек, для того, чтобы связать вот эти шишечки, я крючочек взяла специально старенький, потому что новенькие крючки у них, вот этот кончик очень острый, и когда вы будете наматывать вот эти шишечки, и их нужно будет намотать и пропустить потом ниточку через прям все-все вот эти ниточки. Очень потом, если крючочек очень острый, он внутри цепляет ниточки и очень тяжело проходит. Поэтому я взяла специально старенький крючочек, чтобы он ну, не сильно цеплял, не раз... даже скажем не цеплял, а не разъединял вот эту нашу рабочую ниточку и легко у нас вот эти шишечки можно было делать. Так, начнем. Вязание мы начинаем с вот такой петельки. Это называется волшебная петля или петля амигуруми. Кто вяжет игрушки, знает про такую петлю. И вот сюда мы сейчас наберем с вами. Здесь ниточка потоньше, поэтому немножко тут петелек будет отличаться вот от нашего вот, от второго вязания. Мы будем сейчас вот в эту петельку набирать. 3 петли воздушных, это будут 3 петли воздушных подъема и еще 15 столбиков с одним накидом. 3 петли воздушных у нас будут всегда делаться для подъема и они у нас в рисунок считаться у нас не будут. Потому что вот там, где у нас шишечки, так, сейчас я найду, вот они у нас петли подъема, вот где у нас просто... Обычные столбики с накидом и без накида, вот этого не видно. А там, где вот эти столбики, ну, без них вот получается, ну, никак. Шишечку вот сюда на этот вот воздушные петли не накрутишь. Не получается вот без вот этого. Если кто-то знает способ, чтобы не было видно вот этого, так бы, как бы шва, это даже не шов, а вот просто вот в этом рисунке столбики подъема. Воздушные петли подъема. Если кто-то знает, напишите, пожалуйста, мне в комментариях. Или ссылочку, может быть, кто-то отправит. Я посмотрю. Так, начинаем. Сделали мы три петли воздушные для подъема. И дальше вяжем 15 столбиков с одним накидом в нашу петельку. Связали 15 столбиков с одним накидом в наше кольцо. Затягиваем вот эту ниточку, чтобы колечко наше стянулось вот так, чтобы у нас дырочка была как можно меньше. Находим верхнюю самую третью петельку из петель подъема и в нее вяжем соединительный столбик. Далее делаем опять 3 воздушные петли подъема. Поднимаем вот эту ниточку, чтобы нам ее спрятать, чтобы она у нас с изнаночной стороны нигде не мешалась. Потом мы... И дальше мы в каждый столбик предыдущего ряда делаем прибавку. То есть вяжем 2 столбика с одним накидом в каждый столбик предыдущего ряда. У нас с вами должно получиться 30 столбиков с одним накидом плюс вот эти столбик вот эти три воздушные петли подъема в каждый столбик мы вяжем два столбика с одним накидом одновременно мы захватываем и прячем вот эту ниточку Проверяем себя, чтобы у нас было все ровно, довязали до конца ряд второй и вяжем также в верхнюю, в третью воздушную петлю столбик соединительный, дальше нам нужно будет вот связать ряд вот таких шишечек. Опять делаем 3 петли воздушные подъема, дальше вяжем 3 столбика одним накидом вяжем мы их в каждый столбик сейчас и сейчас будем так, я ниточки маленько размотаю сейчас мы будем с вами вязать первую нашу шишечку мы делаем накид вводим вот сюда в дырочку между воздушными петлями и первым столбиком сверху вниз захватываем ниточку и вытаскиваем ее вот сюда где у нас был накид так нужно нам сделать четыре раза один раз мы уже сделали нужно еще сделать три раза Число таких витков не принципиально, вы смотрите по своей пряже, потому что такой берет можно связать из любой пряжи, она очень хорошо смотрится из ангоры, из тонкого махера, в одну и в две ниточки. Поэтому количество витков у вас может быть как меньше, чем 4, так и больше 4. Затем находим отверстие, куда мы вязали третий наш столбик с накидом, вводим туда крючочек, вытаскиваем ниточку, захватываем и протягиваем эту ниточку через все наши вот эти вот столбики ниточки вот эти наши затем делаем такой вот закрепляющий столбик и опять вяжем 3 столбика с одним накидом шишечки вот эти вяжутся очень просто применить их можно в любом месте и очень они вот так вот хорошо смотрятся. Сейчас мы будем вводить наш крючочек вот здесь, между нашим столбиком и нашей шишечкой. Вот сюда. Вот, вот сюда будем вводить. Опять делаем накид. Вводим сверху вниз крючочек, там захватываем ниточку, вытаскиваем ее. Не натягиваем прямо так, чтобы она у нас прям сильно была тянута. А вот она должна вот так легко лежать. Опять делаем накид. 2, 3, 4, Находим отверстие, где вязали, куда вязали. Последний наш третий столбик и закрепительный столбик без накида. И так мы вяжем с вами до конца вот этого ряда получаются вот такие аккуратные красивые шишечки вот довязали мы с вами ряд с шишечками у нас это третий ряд от начала нашего вязания и у нас получилось с вами вот в этом третьем ряду и в первом ряду шишечек вот у нас их будет через ряд мы будем делать через два ряда получилось 10 штук опять находим третью воздушную петлю подъема вяжем соединительный столбик и вот сейчас мы здесь вот в этом ряду будем делать прибавочку потому что дальше у нас по рисунку вот в этих рядах где мы вяжем столбики с накидом мы прибавки не делаем мы делаем прибавочки сразу вот в этом ряду который идет у нас столбики без накида сразу который идет за рядом с шишечками так мы делаем одну петлю воздушную подъема и вот над шишечками мы должны провязать с вами и хорошо вот эти видите столбики наши видно вот они предыдущего ряда мы должны провязать с вами над самой шишечкой 3 столбика без накида и четвертый столбик это наша прибавочка мы его вяжем между нашими шишечками. Не вот сюда, где вот у нас эта ниточка, а вот сюда, между прямо шишечками. И так вот мы вяжем до конца ряда, над самой шишечкой. У нас получается 3 столбика. Так. И четвертый столбик между шишечками. Так мы вяжем до конца ряда. Связали ряд столбиков без накида. За, закрываем наш, заканчиваем ряд также соединительным столбиком. Дальше нам нужно связать с вами ряд просто столбиков с одним накидом в каждый э, столбик предыдущего ряда. Делаем вот это вот у нас также и идет. Делаем 3 воздушные петли подъема и потом вяжем в каждый столбик предыдущего ряда столбик с одним накидом. Так мы с вами вот вяжем до конца ряда. Связали ряд столбиков с одним накидом. Следующий ряд у нас опять вяжем шишечки. Снова делаем 3 петли воздушные подъема. Дальше вяжем 3 столбика с одним накидом в каждый столбик предыдущего ряда. И опять немножко вот разворачиваем вот так боком, чтобы нам было удобней И опять начинаем вязать наши шишечки. Нам нужно связать до конца ряда, потом также вяжем, как вот в этом ряду, за шишечками столбики с накидом, то есть над каждой шишечкой 3 столбика, извините, без накида и один столбик без накида в промежуток между шишечками. У нас здесь получится прибавка, уже больше нигде мы прибавочки с вами не делаем, только делаем. Вот здесь это наша вот три петли у нас, это вот наши три петельки и Четвертое ⁇ это наша прибавочка. Итак, нам нужно связать примерно 25-26 сантиметров, чтобы у нас вот был, вот был диаметр нашего вот этого. Диаметр нашей вот этой плоскости. Вот. Мы сейчас вяжем 25-26 с прибавочками. Дальше мы будем еще вязать без прибавочек. Забыла вам сказать, что вот этот беретик я буду вязать на окружность головы 56-57. Давайте дальше свяжем с вами самостоятельно. И встретимся с вами, когда у вас вот здесь диаметр вот нашего полотна. То есть мы вот померяем его вот, вот так от края до края через центральную вот нашу вот эту серединочку когда вот так вот у нас станет 25-26 сантиметров мы с вами встретимся до этого мы в каждом получается в третьем ряду ряд столбиков без накида после шишечек мы делаем прибавку больше в, в остальных рядах мы нигде не делаем не в рядах где мы просто вяжем с вами столбики с накидом не в шишечках, только в этом вот ряду, где мы вяжем с вами столбики без накида. И вот так нам нужно связать диаметр 25-26 сантиметров Это еще раз повторяю, это будет не очень пышный берет, как я вам показывала на манекене, на размер 56-57 Давайте дальше свяжем самостоятельно и встретимся, когда нам нужно уже будет вязать без прибавочек. Так, вот связали мы с вами с прибавками. У нас получился диаметр нашего так 26 сантиметров. И сейчас нам нужно связать вот таких вот рядов. Так, значит, у нас сейчас пойдет столбики без накида. И здесь мы уже делать прибавочку не будем. Нам нужно связать с вами без прибавок 2 раппорта, потом пойдут у нас уже убавочки. Сейчас по вам покажу как мы будем вязать без прибавок. Если раньше мы здесь над каждой шишечкой делали 3 столбика без накида, то сейчас для того чтобы у нас не получалось прибавки вот здесь четвертые, мы будем вязать здесь два столбика без накида над каждой шишечкой и третий будем вязать между шишечками выбирайте какие вам столбики здесь удобно и вяжите уже сразу без прибавочек вот два столбика над шишечками и один между шишечек то получается у нас здесь вот через один столбик предыдущего ряда можно вот так сделать вот здесь столбик здесь столбик потом вот этот столбик пропустить и связать один между шишечками здесь у нас уже вот прибавок не будет. Нам нужно сейчас связать вот так два рапорта, то есть один столбик без накидов, без прибавок, потом нужно связать ряд столбиков с накидами, ряд столбиков с шишечками, еще один ряд без прибавок, столбиков с, без накида, опять раз, столбиков с накидами и ряд столбиков шишечек то есть вот так вот такое вот расстояние нам нужно вот сейчас связать то есть вот отсюда вот нам нужно сейчас связать 1 2 3 4 и вот этот пятый ряд в столбиках через пять рядов с шишечками мы будем делать с вами убавочку первую так а сейчас мы вот вяжем просто без прибавок Еще раз напоминаю, два столбика над самой шишечкой и один столбик между шишечками. Так, сейчас поближе покажу. Вот у нас здесь, видите, вот они, столбики предыдущего ряда. Мы вводим вот в первый столбик, потом один пропускаем, вводим во второй столбик и между шишечками. Так продолжаем весь ряд. Потом вяжем столбик с одним накидом, ряд столбиков, потом ряд шишечек, опять ряд столбиков без накида без прибавок, то есть три вот здесь у нас столбика на каждую шишечку приходится, и опять ряд столбиков без накида когда провяжем вот эти пять получается наших рядов то есть 1 2 3 4 5 так мы провязали с вами 5 рядов без прибавок это 1 2 3 4 и 5 ряд то есть вот здесь мы уже вот здесь прибавки вот после шишечек мы не делали то есть два ряда шишечек мы уже делали, вязали без прибавки. Вот эти вот еще ряд у нас с прибавочкой, а вот тут мы уже прибавки с вами не делали. И сейчас мы будем с вами делать убавление. Но убавление мы будем делать в шишечках, в ряду с шишечками. Так, вяжем 3 воздушные петли подъема и начинаем вязать шишечки. Убавки будем делать в каждой третий шишечке. Сейчас покажу, как это будет выглядеть. Так, первую шишечку мы провязали. вторую так вот чтобы лучше нам было видно вторую шишечку вяжем и в третьей будем делать убавочку так везде мы в шишечках вязали с вами три столбика с одним накидом там, где нам нужно сделать шишечки-убавочку, мы будем вязать 4 столбика и крутить уже шишечку нашу вокруг четырех столбиков. Из-за этого у нас получится убавка. Ее будет почти незаметно, когда мы шишечку обвьем вокруг вот этих четырех. Она у нас стянется и будет почти того же размера, как и предыдущие. Вот смотрите, они вообще почти не отличаются. Но мы уже здесь сделали убавочку с вами. Сейчас опять вяжем две шишечки. В третьей делаем вот так же убавочку. Так делаем до конца ряда. здесь у нас в наших обычных шишечках 3 столбика с одним накидом там где мы делаем убавку у нас их будет 4 так у меня тоже не всегда получаются шишечки бывает что зацепится где-то ниточка и приходится шишечку перевязывать шишечки мы провязали в третий делаем убавку то есть вяжем 4 столбика с накидом здесь даже можно вот убавить чтобы у нас вершинки один столбик мы провяжем так два столбика провяжем с одной вершиной четвертый столбик провяжем обычно чтобы у нас сверху вот не отличалась вот от этих и вяжем просто нашу обычную шишечку так вяжем до конца ряда следующий ряд мы вяжем также без прибавок то есть 2 на 2 столбика без накида над шишечкой один столбик вот здесь и нам еще нужно будет вот смотрите у нас вот здесь вот это вот было просто без убавок вот этот уже ряд шишечек пошел с убавками и еще один также ряд шишечек мы сделаем убавками а здесь мы вяжем 2 столбика над шишечкой один между шишечками и здесь точно также два столбика над шишечкой один между шишечкой. то есть вот сейчас мы вот этот ряд вяжем потом провязываем столбики без накида ряд столбиков с накидами и еще ряд шишечек потом нам нужно померить как как у нас хватает ли нам уже вот этого расстояния Каждый мерит на свою голову. Если нужно, то можно еще провязать. Давайте вот свяжем сейчас вот этот, вот этот ряд довяжем, еще свяжем ряд без столбиков, ряд столбиками и ряд с шишечками. И после него ряд без столбиков. И встретимся. Так, хочу вам показать промежуточный. Значит, результат. Вот смотрите, что у меня получается. Я сделала. Один ряд шишечек с убавками. Так, и, по, и вот смотрю, что будет, если я еще сделаю также через две шишечки убавку. То есть мы делали в этом ряду две вязали шишечки как обычно, в третьем мы делали убавочку. Но получается большевато у нас. Вот я померю сейчас вам на манекене покажу. Смотрите. Но получается прям, ну, очень большое. Вы также примерьте на свою голову, потому что у всех манера вязания разная, у всех плотность получается разная. Ну, вот видите, прям тут широковато получается. И мы сейчас сделаем убавки уже не через две шишечки. Вот видите, вот они убавки, а вот здесь у нас получилось две обычные шишечки. Сейчас мы вот в этом ряду в следующем будем опять вязать шишечки и сделаем убавки одну обычную шишечку, одну с убавками. То есть будем делать убавку не через две, как в этом ряду, а через одну шишечку. Так, давайте свяжем ряд с шишечками, убавка через одну шишечку и встретимся опять с вами. Провязала я еще один ряд Шишечек с убавками через одну шишечку и провязала один ряд столбиков без накида. Так, и вот что у нас на данный момент получается: так вот такой получается глубокий билет. Так, у нас уже по голове у нас получается уже более менее Но Этот манекен он поменьше. У него 54-55 размер головы. Но все равно вот, вот уже видно. Здесь у нас еще будет подклад. Поэтому он немножко больше размера. Померяем с вами вот это расстояние. Вот у нас получается 20, 28 сантиметров. Это у нас вдвойне насложено, Значит, обхват головы 56. И дальше уже, если глубины нам хватает, дальше мы будем с вами вязать уже вот такой ободочек. Вот мы довязали. вот. Сейчас мы в этом месте находимся. И дальше можно... Если вам хватает вот этого объема высоты, то уже дальше будем вязать ободочек. И сейчас мы с вами начнем вязать наш ободочек. Нам нужно связать один ряд столбиками с одним накидом. Вот я его уже связала. Это вот здесь мы связали столбик, столбики без накидов и следующий ряд столбики с одним накидом. И дальше мы будем вязать с вами вогнутыми столбиками весь ряд также делаем 3 воздушные петли подъема делаем накид и захватываем наш наш столбик не как вот обычно мы вязали а вот изнутри поэтому он у нас называется вогнутый если бы мы вязали выгнутый столбик то мы бы захватывали его вот так и вот за счет того, что мы будем захватывать вот вот так наши столбики предыдущего ряда, получится вот этот вот рубчик. Вот он. Видите? Вот получается вот этот рубчик из-за того, что у нас мы вяжем вот этот ряд в вогнутые столбики с одним накидом. Так, давайте я приближу поближе к камеру, чтобы было более видно. И начнем с вами вязать делаем накид вводим наш крючочек изнутри вот так ложим крючочек поверх нашего столбика захватываем ниточку и далее вяжем просто как обычный столбик с одним накидом вяжем вот так мы все столбики до конца ряда вяжется они очень просто так как и обычные столбики, только крючочек вводится не в вершинку нашего столбика, а вот так. Так вяжем мы с вами до конца этого ряда. Вот получается наша наш рубчик вот такой, бордюрчик вот такой. Довязали мы ряд вот этот до конца. И следующий ряд мы будем вязать просто столбики с одним накидом обычные. Делаем опять 3 петли подъема. И потом в каждую вершинку столбика предыдущего ряда мы будем вязать с вами просто столбики с одним накидом. Вот, вот этот ряд мы провязан столбики с одним накидом. Следующий ряд мы вяжем столбики вогнутые, так же, как мы вязали вот этот предыдущий ряд. И встретимся с вами вот уже в конце нашей работы. Довязали мы с вами наш ободок. Если кому-то ободок покажется маленький, нужно, значит, еще связать один ряд обычных столбиков, с одним накидом и один ряд вогнутых столбиков с одним накидом так если вы вязали беретик на теплую погоду то есть на весну на осень на теплую когда допустим утром просто прохладно можно одеть можно оставить вот берет уже в таком виде просто можно еще сделать последний рядочек отделки я люблю делать его рачьим шагом сейчас кто не знает я покажу Потому что рачий шаг очень хорошо держит край. И за счет этого край не растягивается. Ну и придает вот такой вот оригинальные вот эти зубчики. Они придают еще дополнительную красоту. Так, а если кто-то хочет беретик потеплее, как вот этот у меня с подкладом, то значит мы с вами встретимся в следующем видео. И я вам расскажу, как мы будем с вами вязать Подклад для берета. Так, а для тех, кто де, э, делает, ну, то есть уже считает, что вот все готово, и можно уже носить. И то есть толщина берета вас устраивает, будем обвязывать врачам шагом. Делаем 2 воздушные петли, что у меня не фокусируется, так вот. Я люблю рачи шаг обычный классический, который идет в обратную сторону вязания, то есть идет слева направо. Делаем накид, ищем столбик предыдущего ряда, вводим, провязываем сразу все и опять Дальше уже просто вяжем вот эти столбики без накида. Так, плохо фокусируется. Зацепляем, вытаскиваем вот так посильнее. Провязываем. И вот он у нас шаг идет назад. Так, сейчас я ближе еще приближе чтобы вам хорошо было видно что плохо фокусируется так вот еще раз так провязываем вот эти наши две петельки и вводим вот в следующий столбик предыдущего ряда опять захватываем ниточку вытаскиваем ее провязываем обе петельки и вводим Крючочек, столбик след предыдущего ряда. И так вот мы обвязываем весь наш по кругу, весь наш беретик. Вот получается, у нас вот такие вот, вот такие красивые рубчики. И еще раз повторюсь, не будет растягиваться ваш вот этот вот край. Так, для тех вязальщиц, которые решили связать со мной еще и подклад, мы ниточку не отрываем, оставляем. Так вот скажу сразу расход. Посмотрите, у меня от 100-граммового моточка осталось вот совсем немножечко. Так, подклад можно вязать и из такой же пряжи, как вы вязали берет. И можно, если у вас вот дырочки, подобрать просто по цвету и вязать из совершенно любой пряжи. То есть вашу, ваш подклад видно у вас не будет. Вот здесь вот подклад из той же пряжи в цвет. Можно подобрать вообще любую пряжу на подклад. Если вы хотите хороший зимний теплый берет, то можно взять детскую пряжу Ализе Софти. Она очень тоненькая получается и очень тепленькая. Она получается такая как флисовая. Даже флис он потоньше получится. И флис получится по цене подороже, чем взять вам один моточек Ализе Софти. Получится тогда очень теплый беретик и в любую зиму, даже в холодную, он не будет не продуваться, и вам будет в нем комфортно, потому что ну, пряжа детская, и она очень мягкая и очень приятная к телу, потому что у нас там, где вот наши уши и лоб, у нас самая чувствительная кожа, так скажем. Так, дальше мы вот, значит, не отрываем нашу ниточку, вот количество ниточек осталось вот такое, и будем с вами в следующем нашем видео вязать. Уже подклад для вот этого нашего берета. Если вам понравился мой мастер-класс, подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. До новых встреч!